Здравствуйте дорогие мои друзья Ну сегодня хочу поговорить с вами о паразитах Об очень хитрых паразитах Потому что, ну, так мы знаем кто они такие Мы их видим каждый день Часто и по телевизору, и в правительстве То есть это откровенные, ну откровенные мерзавцы ну, Их нам даже не надо представлять, мы уже понимаем Как они, как они выглядят, как, что они говорят, как они себя ведут но э, гораздо более опасные враги Это ну, вот эти скрытые паразиты Которые вроде бы говорят то же, что и мы с вами Говорят, все нормально, действительно, так возмутительно Мы сейчас за все хорошее против всего плохого Мы, значит, им покажем Мы там духовно возрождаемся Мы энергией своей попробуем все это Да, а потом вот эту... Они охотятся за талантливыми людьми За чувствительными людьми, которые не очень верят Именно в силу своей души И им нужны ориентиры Обязательно нужно за кем-то Так бывает, когда душа еще Ну Я не скажу, что незрелая У большинства из вас уже души достаточно зрелые И если бы вы осознавали свой путь И свой багаж своей души Вы бы не сомневались У вас было бы свое представление Вы сказали, все понимали без сомнений. Это Одно это другое. Вы бы просто видели. Видели энергию. Когда вы видите энергию, то паразит от вас скрыться не может никак. Поэтому... Их очень много. Их очень много. Но мы с вами, так сказать, крутимся вот в этом э, нашем котле. И я хочу рассказать вам э, вот так вот. Ну, чуть-чуть, может быть, на примерах э, тех паразиток, которые... Ну, вот так вот оказались в поле моего и вашего зрения... Последнее время. Все мы помним, знаете, поход шамана, он до сих пор продолжается, и шаман сильный, сильный, мощный, откровенный человек, и многие были за него, много было против. Но были вот эти вот такие хитрозадые, ну не просто хитрозады, а именно люди, которые вроде под своей духовностью маскируют вот этот вот откровенный зловещий паразитизм. И оттягивают силу, духовную силу людей от этого движения Они вроде бы за, но они так иногда принижают Иногда там вкладывают сомнения в людей В общем-то да, но, но, но нет, но не совсем А потом в какой-то момент они наносят удар То есть они сначала за, а потом против И говорят все, типа шаман сдулся Шаман не тот, он не чувствует, он не слышит, как говорится, воли богов А вот мы знаем, и мы вам сейчас расскажем Вот признак Признак сразу вот это гордыня Они не могут скрыть, паразиты не могут скрыть гордыни Как бы не хотели это сделать Помните э, Ну, такой канал Небольшой, э, наша, как говорится Карпинская, Мария, по-моему Карпинская И тоже она, она достаточно так на шамане тоже Она же духовностью Занимается, такая дама Она там, типа даже Божественная реинкарнация, чего-то Не знаю точно, не знаю чего и кого Но, судя по ее виду совсем не так, а из нее проглядывает вот такое вот черное ведмярство, нас не, про... не обманешь, и если вы люди чувствительные, вы можете из своего сердца просто посмотреть и, и уловить цвет его сердца, не надо даже никаких объяснений, и понять, но в какой-то момент она там шаман-шаман, все в порядке, когда, а потом она типа шаман никто, все, мгновенно, и, конечно, она потеряла, потеряла веру в людей, но некоторые ей поверили. Сказали, ну да, да, шаман как-то, что слабоватый, слабоватый, мы от него ожидали большего. Потом, вы знаете, возникло, а вот как раз и, и у меня тут была, э, я освещал вам тему с орденом 12, и тут она тоже, значит, что орден 12 это все не то, все не так. Я вот знаю, вот у меня есть какой-то орден 12, то есть вот так, так же пытаться размазывать ситуацию, неверие в людей. Люди сами должны определить, кто-то верит, кто-то не верит, это не важно. Просто информация, они должны для себя этот пазлик сложить. Что... Такой факт. Потом они сопоставят его с общей картиной происходящего и скажут, да, возможно, а возможно и нет. В принципе, Ордену 12 и не, не нужно было широкого помещения. Нужно было, чтобы определенные люди узнали об этом, чтобы... Какие-то обстоятельства начали складываться, так сказать, картинка, мозаика начала складываться. Они свою роль выполнили. Ну и теперь продолжают это делать уже тайно, уже вне общественного мнения. Но работа продолжается, как и работа шамана. Теперь э, возник, когда возник кончар, кто-то прямо нормально воспринимал это, естественно, кто-то кто не поверил, кто-то еще что-то, тут же возник. Ну, тоже вот маленький такой канальчик Эзотерический Антоша Поддубный Как он взъярелся То он там что-то какие-то комментарии питал Тут его прямо начало штормить Он начал там видео штамповать Что вот это все такое дерьмо То есть он начал, начал наседать Я до этого внимания не обращал на него Потом обратил, так сказать, посмотрел А за ним стоят насекомые То есть он ну реально... Проповедник вот этой вот паразити, Паразитарных инсектоидов И много талантливых людей Он заманивает вот эту свою паутину И прямо вытягивает А идеи тоже хорошие Тоже да, за все Хорошее против всего плохого Что это единственный, как говорится Такой бодхисатва То есть благодетель, который бескорыстно благодетельствует человечества На деле прямой паразит И вот заметьте они как Как они вот эти спящие агенты пух, вспыхивают. Но тут же так за. Образовался тайный враг, который поначалу, значит, хвалил там э, замечательный какая-то там женщина, которая скрывает свое лицо и количество подписчиков. Тоже, заметите. Такой факт, как и у Поддубного, знаете, что там, типа, ну я там важный, мне не важно, хотите кого угодно. И тоже все нормально, тоже гончарые, нормальные, но начало вот это, под это дело талантливых людей замазывать и... Размазывать эту идею, что вроде да, да, мы сейчас, всеобщая любовь, всеобщее добро, вот божественная игра, т т т тет т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т а кто против того мы тот, тот получит" и тоже божественная игра божественная роль все, все те же замечательные слова на деле просто через свое сердце попробуйте вот у меня есть методика вы дотягиваете до сердца и смотрите какого цвета ее сердце. но ну, сейчас она правда может наверное попробовать замаскироваться можно это сделать но ненадолго тоже э -э попытка из хорошей из хорошей идеи, из идеи, так сказать, из намерения увести часть в сторону. Чуть изменить буковки, чуть изменить идею. Замылить ее, знаете, там, вот этими птица такая вот, кто был в садку там, она... Смелые войны, идите сюда, вы очень устали, отдохните, сядьте на подушечки сейчас, а потом будет бой, потом будет все, вы заслужили отдых. Войны садятся, засыпают, а им режут горло и пьют их кровь то есть знаете часто бывает вот это когда мягко стелят бывает очень жестко спать еще знаете такие э, поговорочки то наши русские мягко стелет, жестко спать и вот да действительно в чем-то напоминает найти такую ведьму из пряничного домика которая поначалу такие глазки и давайте давайте Поиграем мы в этой песочнице. Давайте, все будет. Все будет. Вы такие молодцы, вы талантливы. Сейчас я вам все это расскажу как надо, потому что я тогда... Потом жесткое разочарование и конец. Тоже, как говорится, в печь и на это, как его, на жаркое. Да, действительно, это божественная игра. То есть на этом пути много препятствий. Я вам ну, рассказал только вот о тех, кто, знаете, мелькнул у меня перед глазами. А я не привык вообще отступать. Я беру и, и рассказываю вам, как есть, как я чувствую через свое сердце. И понимаю, что паразиты не спят. А вы думаете, что мы только намерение выразим, мытье типа по силы. Силы, как говорится, света, мы тут все это. Нет. Очень часто, как знаете, почитайте жития святых. И в первую очередь вот к святым людям приходили бесы, но приходили часто... Поначалу они их пугали, а потом приходили в ангельских обличиях, с крылышками, с нимбом над головой. А говорят, молодец, ну ты же молодец, ты блин наш, мы о тебе узнали там на небесах, сейчас пойдем, пойдем с нами, как говорится, жвахнем и это... Там типа поклонись нам и нормально И пойдем сейчас гульбанить там на небесах Но по-настоящему человек, видящий, святой человек Он определял, сказал Ребята, а вы бесяры И в какие вы одежды не редитесь, Вы просто откровенная мразота Грязь и... и вы знаете Вот те, кто обладает астральным нюхом Тоже такое хорошее качество Можно понюхать человека на расстоянии Вы понюхайте, чем пахнет золотое сечение что оттуда оттуда запах мертвечины чем пахнет вот этот вот поддумный оттуда запах вот такой вот ну тоже гнили просто ну другой запах другой заметьте понюхайте чем пахнет э, госпожа карпинская отнюдь не божественные запахи ароматы попробуйте потренируйте свое это вам кажется вы на это не способна вы попробуйте намерение свое и на кончике носа внимания и понюхайте И что у вас возникнет в сознании Ваша душа, душа каждого из вас Видящая и может определить это все На раз Не по словам, а энергия Потому что разум всегда сомневается Он всегда думает, ну то ли да, то ли нет Вроде слова такие красивые, гладкие Давайте засните на этих подушечках А там, а там Мы вас отведем В райские сады Но знаете, благими намерениями Дорога вымощена именно туда И обидно, когда а Бесы охотятся, знаете, им не интересно на самом... Ну, они собирают вот этих вот Людей уже опустивших всегда они их подталкивают, собирают с них энергию забирают Но самый, как говорится, смак Самый деликатес Это сильная душа Почему, думаете, бесы охотились за святыми людьми? Потому что это вот Такого человека, как говорится, погубить Завлечь Это дорогого стоит то есть и человека душу талантливую чувствительностью замылить вот этими знаниями какими-то якобы, а потом заманить. И, и вот это для них, это такой трофей для бесов сильный. Поэтому, друзья мои, э, ну, не поддавайтесь, действительно, чувствуйте своей душой. Тестируйте, тестируйте, потому что, в общем-то, в принципе, ну, не такая большая, Это чтобы, чтобы ошибиться. Часто мы очаровываемся в людях, потом разочаровываемся Говорим, о, а что-то не то, не туда тебя несет Точно так же и по отношению ко мне Я не говорю, что я тут такой замечательный Нет, абсолютно, абсолютно Я говорю, что надо смотреть И, как говорится, и, и понюхайте тоже, как говорится Думайте, а что мистик там, что-то несет он А сам-то он не это каково, не того этого Заметьте, вот, это, вот этим это надо смотреть То есть только своя душа Смотрите на все, но оценивайте через себя. Ладно, друзья, а то видите тут телефоны, тоже бесы. И говорят, Нельзя выпускать это видео, оно слишком, как говорится, таких святых людей ты тут порочишь. Да, порочу и не боюсь. И с каждым из этих людей вообще готов. Я им предлагал, вот они там, они первые всегда наносили удар. Я им говорю, давайте организуем, как говорится, прямой эфир, поговорим спокойно, откровенно. Вы свое мнение выскажете, я свое. Я готов всегда на открытый бой. Почему-то эти, эти мощные, как говорится, мощные эзотерики сразу свой язычок-то засовывают куда-то и начинают там... Это шахер-махер. Все, пока, друзья мои. Пока.